23 июня 2019 года. Лагус и Урус. День энергичный, связанный со множеством возможностей, которые будут поступать как бы из ниоткуда. Слушайте сегодня внутренний голос. интуиция подскажет, как вести себя в той или иной ситуации. Прилив бодрости сегодня обеспечен. Только не переусердствуйте, чтобы окончательно не вымотаться к концу дня. В семье все отлично. Взаимопонимание, душевная гармония, возможен шикарный секс. Для тех, кто еще не обзавелся семьей, отличный день для знакомств, причем развитие событий будет настолько бурным, что может привести к Потому что вы не только вместе поужинаете, но и позавтракаете. Финансово напрямую зависит от вашей работоспособности и интуитивному пониманию ситуации в бизнесе. Если будете слушать внутренний голос и сразу действовать, причем в некоторых моментах придется действовать на пролом, то добьетесь просто потрясающих успехов. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно для себя. Встречаемся с вами в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.